Итак, всем большой привет, это Евгений Карташов. Следующий урок обучения платформе GitKourse. Мы уже с вами многое прошли. Мы научились создавать странички, делать рассылки, делать шаблоны, делать э, тренинги, создавать продукты и прочее. Да, то есть мы уже с вами научились создавать все необходимое для ведения бизнеса с помощью платформы GetCourse. Если вы этого еще не научились делать, либо вы сейчас не понимаете, про что я говорю, под этим роликом, под видео, есть ссылочка, которая ведет вас на вот такую страничку. Возможно, что меню потом, ну, то есть оформление потом попозже поменяется, но суть всегда будет одна. Это бесплатный курс по платформе GetCourse, где я вас в абсолютно бесплатном формате учу пользоваться данной системой, создавать тренинги, Проводить обучение, выдавать доступы, продавать, да, соответственно, зарабатывать, автоматизировать все эти процессы Если вы хотите полностью научиться все это делать, что вам нужно сделать? Шагом номер один, вы нажимаете на кнопочку регистрации на платформе, получаете 14 дней бесплатного использования платформы Которых вам будет достаточно, чтобы пройти все те уроки, про которые я сказал чуть-чуть ранее Все это дело настроить, выбрать для себя наилучший тариф и уже начать зарабатывать с помощью своей школы на полном автомате Нажимаем сюда, регистрация, регистрируемся, попадаем в систему. А, и второй шаг это уже получение самих уроков. То есть смотрите, а я сделал телеграм-бота и телеграм-чат. Telegram Телеграм-бот Telegram на него подписывайтесь обязательно. В нем находится по, в нем находится меню. В этом меню уроки. То есть там они так и называют создать страничку, настроить тренинг, подключить оплаты. И вы просто будете нажимать на эти уроки, бот вам будет присылать, нажимать на кнопочки, и бот будет вам присылать уроки по заданной тематике. Это очень удобно, я это специально сделал, чтобы вам было удобнее. А также у вас наверняка будут возникать вопросы, связанные с платформы то есть что настроить как сделать как сделать вот это как сделать вот это вам в общем-то понадобится помощь это сто процентов для этого у нас придуман закрытый чат подключайтесь также к чату чтобы вы могли получать обратную связь на ваши вопросы итак собственно продолжаем урок я вот все эти уроки уже записал студенты все понастраивали все работает но возник простой вопрос жень порекомендуй платежную систему с чем, с чем лучше всего работать как, вот, как тренер вот как я как тренер буду получать деньги к себе в аккаунт вот как вот организовать вот этот процесс в общем то вопрос звучал очень просто как принимать оплаты на git -курс? куда будут попадать эти деньги как этот процесс настроить вообще но все предельно просто да то есть вы когда добавляете на страничку продаж Ваш тренинг ставит форму оплаты, а после, после того, как будет сформирован заказ, вас будет перебрасывать на систему, на страничку, где будет написано, что вам необходимо оплатить заказ, и будет список платежных систем. Сейчас я открою один из заказов, чтобы вам показать этот пример. То есть, смотрите, студент, ваш потенциальный, открывает страничку, где вы продаете тренинг, нажимает на выбор который его устраивает нажимает соответственно вводит свои данные персональные да то есть там фамилия телефон e-mail ну, в зависимости от того что вы у него будете запрашивать но чаще всего просят если это дорогой продукт рекомендуют запрашивать телефонный номер если это недорогой продукт то можно в принципе не запрашивать ни имя ни не телефон а просто одну почту это просто вам совет а человек нажимает на перейти к оплате его перебрасывают на страничку заказа а в его случае здесь ничего подчеркнуто не будет это мне просто показывается потому что я администратор и вот здесь у вас будет такой длинный перечень разных способов для оплаты, то есть у вас тут может быть и... давайте смотреть... А, и а... Яндекс-касса, ну, то есть э, сейчас это э, U-Money касса, Cloud Payments, robo U-Money, э, PayPal, Kiwi, inter -касса, Единая касса, э, Cloud Payments, ну, короче, их тема тьмуща. А со своей стороны я могу вам сейчас порекомендовать РБК Money, потому что я на них полностью перехожу, они меня полностью устраивают. А, и в процессе оплаты, да, вот здесь будет просто будет написано RoboMoney. Э, Мани, человек нажимает на нее, Переходят на платежную шлюж системы и оплачивает А как это будет выглядеть? Да, почему именно RoboMania? А, Прошу прощения, почему именно а, а, РБК Мания? Вот таким образом, смотрите, как это выглядит. То есть человек а, видит ваш заказ, да, то есть с, с, тариф какой-то, он наживает на него, он нажимает на него купить. Моментально появляется окошко с оплатой. Очень красивая форма, где сразу написана сумма, данные, которые вы у него запрашиваете, да, это то, что вы будете вставлять через Git-курс, и человек спокойно оплачивает. То есть эта форма, она всплывающая, она появляется сразу же в процессе оплаты, человек может сразу же, не выходя никуда, оформить заказ. Здесь, соответственно, написано все, ну, все, что необходимо с точки зрения безопасности, да, проверка, MasterCard, протоколы, РБК-мания. Соответственно, человек заполняет все необходимые данные, Нажимая далее, система ему говорит, каким образом он может оплачивать. То есть, видите, это все происходит в одном окне. В отличие от других сервисов, где при нажатии на кнопки человек перекидывают на разные другие странички, где он может запутаться. То есть сразу мы можем платить Apple Pay, да, то есть если у человека, соответственно, получается iPhone. Либо это может быть Android Pay, да, Google. Google Pay, если он подключен к телефону. Банковская карта наличными, электронные кошельки, интернет-банкинг, счет по телефону. Да? Либо вот как вы видите, сразу же Google, Google Pay. Выбираются способы оплаты. Обычно вот смотрите, как это удобно выглядит. То есть человек выбирает разный вариант, интерактивно, наглядно все везде показывается. Какая оплата счета, куда нажать, что сделать. Я этого ни у кого не видел. То есть это максимально удобно. То есть на выбора пластиковой карты, до банковской карты нажимает оплатить, ввел неправильный e-mail с ошибкой. Система проверила. Это как раз-таки необходимо, чтобы вам не оставляли заказы с фейковой почты. Вылетает в этом же окне, обратите внимание, в этом же окне. То есть не перебрасывает на отдельную страничку Сбербанка. То есть все отдельные странички, они срезают конверсию. Соответственно, человек сразу же вводит пин-код, который он получил к себе на почту, нажимает на «Отправить», оплата прошла. Смайлик, подтверждающий, что все хорошо. Сразу же получается чек, то есть скачает чек. В нашем случае его будете перебрасывать а после скачать чек на страничку успешной оплаты, где он уже сразу же будет получать продукт. То есть, вау, я такого нигде не видел. То, что я ранее использовал, это была «Рубокасса», Какие-то постоянно поломки, сервис не работает, недоступен, чеки не пробиваются, ну, в общем-то, там достаточно своих косяков. И ничего с этим не сделаешь. То есть у меня была ситуация, когда мне выбивал оказ почти на два, на два дня, то есть я просто не мог принимать оплаты. Мне приходилось напрягаться, принимать их там на Яндекс Мани, найти на Юмани, на выписывать эти чеки, это был лютый геморрой. Поэтому со своей стороны я могу порекомендовать РБК они мне очень нравятся, и сейчас я как раз нахожусь в процессе подключения. Собственно, что и как мы делаем? Все достаточно просто. У вас будет ссылка под этим видео, и ссылка у вас будет в боте, если вы будете в боте да, по оплате. А что необходимо знать по РБК Он, в принципе, работает так же, как и любой шлюз, но в отличие, допустим, там от банковских систем, с вас требуют меньше разных дополнительных документов. да, То есть если вы будете обращаться в разные банки, вас будут елозить во все стороны по поводу того, что у вас на сайте не та форма, не та котировка, какие-то проблемы, таких то документов не хватает. Вот здесь этого нету. То есть подключение 0 рублей, абонентская плата 0 рублей, вывод средств в удобные дни. То есть в любое время, когда вы сами захотите. А больше 60 платежей то есть оплата принимается в 60 стран. Один договор на все платежи, это, кстати, тоже очень важный момент, потому что если, допустим, вы используете ту же самую робокассу либо любой другой платежный агрегатор, то у вас может стоять такой момент, что вам одобрили транзакции по России, но не одобряют транзакции по Украине, либо не одобряют транзакции, соответственно, в валюте. И вы вроде бы как бы используете платежный шлюз, но при этом вы не можете принимать деньги из разных стран. Такая тоже проблема может быть, и вы будете с этим очень долго ну, решать с этим проблемы. Здесь этой ситуации нет. Если вам подтвердили подключение к РБК, да, то есть к самой, получается, РБК-мани, то вы уже можете принимать оплаты со всех вариантов, и у вас нет никаких с этим проблем. Подключение занимает 48 часов. Это достаточно быстро, потому что, опять же, если мы говорим про... Мой пример, да, Рубокасс, и там еще пару сервисов, то мало того, что они в течение там 3-4 дней тебе просто отвечают на твои тикеты, но потом от тебя требуется отправить им документы, чтобы они их подписали, потом ты должен получить эти документы у себя, подтвердить их получение, и только после этого все включается. То есть ты очень долго все это ждешь, и при этом у тебя проставят продажу. Понятные платежные формы, но мы сейчас с вами это смотрели, да, то есть они очень хорошо пробиваемы, то есть человек, который находится в процессе, для него все а, нативно, то есть ему это максимально понятно, и он просто нажимает, дальше, дальше, дальше он оплачивает, его не перебрасывают на лишние окна, то есть он не теряет сам процесс контакта с вами, он спокойно оплачивает и проходит, соответственно, к транзакции, то есть это то, что нам необходимо, чтобы человек не передумал к оплате, в инфобизнесе это невероятно важный момент, а вывод денег на следующий день, либо тогда, когда вы сами захотите, это преимущество, да, потому что деньги вы можете вывести на следующий день, потому что некоторые сервисы не позволяют вам выводить деньги на следующий день. А, ну от себя порекомендую, на всякий случай храните на счетах деньги в, там, в течение 7-14 дней На случай, если клиенты попросят о вас возврат Чтобы вы могли вернуть деньги, нажать на просто кнопочку «Вернуть деньги клиенту», чтобы у вас было достаточно денег на счетах Потому что если у вас их будет недостаточно, вам надо будет у самого себя покупать продукт, чтобы пополнить счет И это, в общем-то, такой небольшой геморрой Чтобы у вас этого не было, просто если у вас есть возможность, либо вы сомневаетесь в каком-то конкретном клиенте, оставляйте некий буфер там 10% от, от всех платежек на системе, чтобы она у вас там оставалась а Защита от мошеннических платежей а, тоже полезно. То есть это будет говорить о том, что оплаты, которые к вам приходят Вам потом не будут звонить а Система безопасности разных банков и спрашивайте Знаете ли вы тех людей, почему они вам деньги переводят И начинает потом проверять а, всю вашу подноготную Прозрачный эквайринг, да, достаточно низкие тарифы Банковские карты 1,2%, электронные деньги 1,8%, наличные 1,2%, интернет-банки 2%. Почему я говорю, что это дешево? Потому что взять ту же самую робокассу, там на электронных деньгах до 6% комиссия. И вы мало того, что должны будете заплатить налог, да, как предприниматель, либо тому, ну, то есть как юрлицо, либо как ИП, но с вас еще будут иметь на каждую транзакцию. Здесь достаточно дешевые, дешевые комиссии на все. А что касается подключения, на самом деле все достаточно просто. То есть, смотрите, во-первых, вам надо будет докручивать ваш сайт в каком, в каком формате. То есть вот этот сайт, вот эта страничка, она проходит модерацию. Что здесь значит? Что здесь должно быть? Смотрите, требования к сайту. То есть это сайт, который вы добавляете в систему, как ваш интернет-магазин. Да? То есть то, то, где вы будете принимать деньги. Сайт содержит актуальные данные, а именно наименование, наименование юридического лица, его и контакты для связи. В данном случае, соответственно, мы спускаемся в подвал сайта. Вот все данные находятся. Вот все это можно проверить. То есть, это вот первый запрос. Второе. Имеется описание товара, предоставление услуги, цены, условия. Иными словами, указанная информация может быть отображена в форме оферты, политического соглашения. То есть, порядок доставки, предоставление услуги. То есть, суть идет о том, что Зайдя на сайт, должно быть понятно, что человек покупает да, То есть описание услуги Дальше, отсутствуют ссылки с закрытым доступом Либо содержание сайта на большую часть представляемых собой ресурсов с ограниченным доступом О чем это? Это говорит о том, что вы не можете оставить ссылку на неработающий сайт где непонятно, что продается, непонятны услуги, непонятно, куда входить. То есть сайт должен быть доступный, и ссылки, которые у вас есть на сайте, они должны все работать. Речь идет об этом. Система заказов полностью функционирует на момент подключения RBK -мани. То есть это говорит о том, что если вы начнете оформлять заказ, то сам процесс, то есть CRM-система, в данном случае НК-Курс, она уже настроена на прием оплаты. То есть у вас настроено все, вам не хватает только включения вот сюда вот э, данных для того, чтобы прошла сама оплата. Речь идет об этом. То есть если вы уже настроили сам сайт, подключили все тарифы, то есть я имею в виду э, товары, да, э, с разными тарифами участия на ваши тренинги, и вам не хватает именно самого факта принятия оплаты, то есть речь идет об этом. Отсутствуют недействующие ссылки, а также ссылки на пустые, некорректно работающие или поврежденные, не готовые страницы. То есть это говорит о том, что, опять же, когда человек нажимает на каждую ссылку, они все должны быть работоспособными и вести на ссылку на страничку, если они ссылаются на которой есть информация. То есть у вас не должен быть сайт, что человек нажимает на тарифы, к примеру, а у него ничего не открывается, а написано там ошибка. То есть просто что сайт работающий, а вы не осуществляете деятельность, запрещенную правилами международной платежной системы. То есть вы не занимаетесь вещами, которые запрещены. В данном случае, так как эта система РБК, она находится в России, то в данном случае законодательство России. Также отсутствуют ссылки на сайты, не несущие в себе общей целости. Например, содержание интернет-ресурсов фактически находится на нескольких URL-адресах. То есть суть идет о том, что у вас страничка, допустим, находится вот здесь, а нажимаете на тариф, у вас вместо этого сайта открывается какой-то другой сайт, а потом с другого сайта открывается третий сайт. То есть, ну вообще, это как бы называется, но ну, это похоже на мошенническую схему, когда вроде бы продается один тариф, потом подменили кнопочки, человека отправили на второй сайт, он там заполняет данные, его перекидывают на третий сайт, и в итоге непонятно, у кого он купил, потому что вроде бы как сайт является публичной офертой, а по сути оплата была произведена на третьем сайте, а третий сайт не несет ответственности за... За первые два то есть речь идет именно об этом что а, не должно быть никаких левых ссылок на левые сайты которые не несут в себе никакой ну, ценности либо целостности то есть иными словами настроили полностью ваш продукт ваш сервис вашу услугу которую вы предоставляете Убедились в том, что у вас работает а, сам про процесс платежа То есть человек может а, оформить заказ, именно оформить И не хватает только момента, а, именно чтобы он нажал на кнопочку RBK Money и перейти в оплату То есть если все это работает, а, то этого достаточно, чтобы вы были подключены Дальше, как мы подключаемся а, Процесс на самом деле очень простой Я прям вот со справки вам покажу, как это настраивается Сейчас я все остальное отключу настройки аккаунта. То есть мы с вами заходим, нажимаем на наш профиль, нажимаем дальше на настройки аккаунта, спускаемся в правую сторону, нажимаем интеграция, находим здесь RBK Money. Вот такую штуку мы видим. Что здесь нам необходимо сделать? Как только вы все настроите, вам в конечном итоге надо будет нажать на Включено и в способах оплаты вот здесь под рубокассой появится RBK Money. И соответственно при нажатии на кнопочку «Оплатить», человека не будет перебрасывать на платежный шлюз РБК а сразу же здесь возникнет вот это вот окошко, в котором он все это дело заполнит. То есть это все находится в рамках единого сайта, и человека не перебрасывает по куче разных ссылок и не уводит его на другие сайты. А вдруг у него будет лагать интернет, к примеру, и у него просто страничка не откроется. То есть решаются все вот эти вопросы. Что мы делаем? То есть если вам будет необходимо, я оставлю эту инструкцию, но я сейчас вам все объясню. То есть у вас есть ссылка да, под этим видео, вы на нее нажимаете, проходите, соответственно, регистрацию, регистрацию на РБКМАНе. Нажимаете подключиться, оформляете все данные, ну, то есть, все данные, то есть вашу почту, почта именно вас, администратора, от имени кого вот, заключается этот договор. Вводите свое FIMA, указываете, FIO, указываете ссылку на сайт. В моем случае, соответственно, я указываю ссылку на основной продукт. Этого будет достаточно. Телефон для связи с вами. Промокодов никаких пока не указывайте. Если вдруг появится какая-то информация по промокоду, я ее добавлю в описании к этому ролику, либо в боте. Да, поэтому, если что, если появится какой-то промокод с дополнительными плюшками, я про него скажу. После чего нажимайте на Отправить и ждете просто того, чтобы с вами связались люди именно из РПК, которые уточнят моменты, как вы, как вы хотите использовать сервис, какой вам лучше подходит тариф, и проконсультирует вас, как вам лучше все это дело подключить. Но, соответственно, после того, как у вас, как когда вы будете зарегистрированы, вы сможете войти в ваш профиль и настроиться. Сейчас. То есть вы регистрируетесь, после чего заходите, соответственно, в настройки аккаунта. Мы уже с вами туда зашли. Ищите РБК Мани в самом конце. Да, то есть вот оно. Вот вы его просто находите. Вот сюда вам нужно будет указать идентификатор магазина. А вы его сможете создать именно в, когда вы сможете войти в ваш магазин. То есть здесь инструкция немножко некорректно написана. То есть вы когда... Зайдете в РБК у вас будет возможность создать магазин. И вот именно этот магазин — это ваша школа. То есть вы создаете магазин школы. Соответственно, если у вас будет несколько школ, вы можете создавать несколько магазинов. Но в моей практике я всегда при, принимал оплаты на один магазин, даже если у меня были разные школы. Да, просто оплата шла с одного магазина. Вы нажимаете на «Создать магазин». После создания магазина, у вас появля... Вы входите в этот магазин, у вас появляется а, вверху выбор магазина. То есть, вот, допустим, у вас будет написано там Target Shop, там маникюр-шоп. А, ну, то есть, название вашей, вашей школы. После чего вы нажимаете на Webhooks. Webhooks, да, смотрите, вот с левой стороны, Webhooks. И вот здесь а, вам нужно будет указать, во-первых, галочку вот здесь вот. Invoice пришел в состояние оплачен. И вот сюда, еще раз, вставить вот эту ссылку. Вот она. Мы ее копируем, открываем. Открываем наш РБК именно нашей школы, нажимаем вот сюда, вставляем эту ссылку, нажимаем на создать. То есть это, этим образом мы создаем уведомление о том, что произошло некоторое событие. То есть сформирован заказ, именно эта ссылка будет позволять включать платежную систему, чтобы она чтобы происходило, происходила оплата. Дальше, после того, как вы это создадите, у вас появится так называемый веб хук То есть веб хук как раз таки это интеграция с Git-курсом. То есть вы нажимаете на вот этом этапе создать Вас перебрасывают на следующую страничку, где у вас будет вот э, ваша школа да, Вот ссылочка, которую мы скопировали, вот она То есть вы ее увидите с левой стороны, вот здесь URL После чего вы нажимаете на показать детали Открывается у вас новая страничка, на которой вы можете испугаться У вас вот здесь будет написано begin public key То есть это, это э, ключ, который интегрирует RBK Money с вашей э, школой Нажимаете на «Скопировать ключ», то есть не копируйте его в тексте, то есть не выделяйте его мышкой, а нажимаете просто на кнопочку «Скопировать ключ». Возвращаетесь к себе в школу, и вот здесь у вас написано «Укажите публичный ключ». И нажимаете вот сюда правой кнопкой мыши и «Вставить». И вы вставляете сюда ключ. Публичный ключ. Давайте напишем напишу «Public». А, «Public». Нажимаете сюда «Публичный ключ». Вот, вы его скопировали, вставили. Дальше нажимаете на API ключ, то есть это следующее поле, то есть под пухом есть API ключ, у вас он такой достаточно длинный, а копируете его, вот сейчас его надо будет скопировать мышкой, то есть вы берете самого нижнего символа, ви, ви, тянете мышку вверх, чтобы он стал весь полностью синий, копируете его правой кнопкой мышки, да, либо Ctrl-C, Ctrl-V, возвращаете сюда, то есть, вот вы его копируете, и у вас, здесь у вас написано: Укажите секретный ключ для API-магазина. Вот это ваш секретный ключ. И его никому нельзя давать. То есть вы его копируете и вот сюда вставляете а, ключ. Ключ. Дальше. А, вы его просто скопировали. Нажимаете в самый низ детали магазина. И у вас вот здесь написан идентификатор вводите, то есть копируйте полностью этот текст, выделяете его синим, нажимаете правой кнопкой мыши «Копировать», возвращаетесь к себе в AirBugMoney, вот сюда вставляете этот ключ. После чего можете настроить, как вы будете брать комиссии, кто будет платить комиссию с вашей стороны. Точнее, не так сказал. Комиссия — это то, сколько с вас будет брать робокасса и эти данные отображаются в вашей CRM-системе когда происходит оплата тем самым вы будете видеть прибыль за минусом этой комиссии это удобное дело чтобы вам было проще смотреть а, оплату по м, оплату получается по CRM когда вы будете когда вы будете проводить аналитику то есть когда мы с вами смотрели а, описание да получается по тарифам здесь написано что в в среднем это получается до двух процентов. Да, тариф для компании с оборотом более 2 миллионов рублей. Соответственно, если у вас менее тариф, меньше, либо больше, тарифы меняются. Но в целом, смотрите, сейчас мы видим, что если у вас оборот там 2 миллиона рублей, у вас максимальная комиссия может быть 2%, 2%. То есть в этом случае мы добавим, что комиссия у нас составляет 2%. И когда у вас будет происходить оплата в системе, у вас будет написано, что оплата прошла, допустим, за 100 тысяч, но плюс комиссия получается 2%. Если у вас при этом вы на... Используете определенную налоговую систему, может быть, у вас патент, может быть, у вас упрощенка, то вы добавляете, какой процент комиссии, точнее, не комиссия, а налогов вы платите. Если у вас упрощенка, соответственно, 6%, вы просто пишете сюда 6 процентов, и когда у вас будет происходить оплата, вы будете видеть, что у вас комиссия стоит столько-то денег. Следовательно, налоги у вас стоят столько-то, и если у вас есть комиссия, допустим, у вас есть партнерская программа, и в рамках этой партнерской программы вы выплачиваете деньги вашим партнерам, вы можете заложить эту комиссию еще сюда в случае оплаты. И когда у вас будет просматривать оплату, вы будете видеть, что вот у вас составила сумма оплаты, вот столько денег получено, вот столько с нее является комиссия, вот столько с нее стоят налоги. И это именно удобство для вас. Поэтому если вы... Хотите такую подробную наличку, вы аналичку, вы заполняете вот эти вот вкладки. Соответственно, дальше вы выбираете кассу, с которой вы работаете. То есть вы работаете с... Ну, то есть вопрос кассы остается уже на ваше усмотрение. Когда вы подключите РБК Мани, вы увидите, как они работают, с какими кассами вы выбираете кассу, которая вас устраивает, либо работаете без кассы. Опять же, это, это вопрос к вам на усмотрение, вопрос к вашему бухгалтеру. И после того, как вы все это заполняете, вы просто нажимаете в самом конце. То есть выбираете вот здесь вот включено нажимаете на «Сохранить», и когда э, человек перейдет на факт оплаты, у него здесь будет написано «РБК-мани», он нажимает на «Платить», появляется, соответственно, окошко, в этом окошко он вводит все свои данные, э, с, ну, на всех этапах выбирается то, как он будет оплачивать, оплачивает, и вы получаете деньги, клиент получает доступ в личный кабинет, и все счастливы. А в целом это все, то есть все настраивается достаточно быстро, то есть в течение двух суток вы примерно можете настроить, Пользуйтесь, пожалуйста на здоровье все если появляются какие-то вопросы пишите в бота я напоминаю что у нас курс да, если вы вдруг забыли нажимаем на шаг 1 регистрируемся на платформе получаем 14 дней бесплатного доступа нажимаем шаг 2 на под, подписываемся на бота именно в бот вам будет приходить новые уроки которые я записываю и подключайтесь к чату чтобы вы могли задавать вопросы все ссылочка на подключение к робокассе также будет в боте и под этим уроком нажимаете на нее выбираете то есть, соответственно, опять же, еще раз, нажимаете «Подключиться», вводите ваши данные, которые вы будете использовать как администратор, да, ну, то есть как ВИП, либо ООО, указывайте эти данные. Но ну, в данном случае, как человека, который обращается э, на имя кого, будет вот эта админка самого «РБК-мани». Добавляете все эти данные, нажимаете на «Отправить», ждете, чтобы с вами связался э, сотрудник РБК мания обсуждаете все вопросы, подключаете магазины, получаете деньги. Все, на связи был Евгений Карташов, спасибо за просмотр, увидимся с вами в следующих уроках. Пока-пока.